Всем привет, дорогие друзья, с вами канал Криптошарк, в этом видео у нас на обзоре получается проектик у нас Bad Days, это у нас такая игра от Marvelous NFT в общем, сейчас у нас получается, стартует у нас на BSC Pad и тому подобное, Там, да, у нас сейчас идет как говорится, приватный сейл пресейл, в общем можете, говорится, успеть туда и подзатариться данными токенами, потому что как вы знаете, Потом проект у нас стреляет, и мы получаем огромные иксы. Также, возможно, вы можете успеть потом как-то еще прикупить токенов, когда только будет запущен э, именно данный проект. Э, сразу же притариться, как-то, не знаю, и на курсе сыграть. В общем, все от тех же ребят, э, которые раньше делали топовые проекты, э, получается у нас данная темка. Что у нас все это представляет? Это у нас децентрализированное приложение, в общем, построена на получается платформе Ethereum. это у нас получается карточная игра в которой точно также есть там NFT предметы коллекционирования ну в принципе как бы и тому подобное что нам здесь еще по игре посмотреть можно Ну здесь разные есть персонажи разного грейда сейчас частично уже сделано но и скоро будет полностью еще все доработано то есть разные персонажи, которые вы можете потом э, делать карточки, у них определенные свои способности есть, и устраиваться этими персонажами Мочилова, всякая сила. Точно так же зарабатывая для себя определенные игровые предметы, которые можно будет купить, продать, либо перепродать. Также, как говорила, карточки, да, у нас будут, которые точно так же будут в обороте. А, в принципе, если зайти сюда, по команде что у них тут есть команда своих лиц не скрывает можно полностью встретить каждого человека проверить у всех есть ссылки на linked так что можете зайти и удостовериться что это люди настоящие и кто не такие вообще как они ведут свои скажем так дела а именно бизнес в плане криптовалюты белая бумага Ну мы ставим дальше можете встретиться. в плане партнеров то о чем я говорил Bluesila, VelaSpad, NFT Launchpad, пад GameZone, блокчейн Австралия, в общем, полигон у нас там подобные. Ну, ладно, не будем пока на этих вот здесь тормозиться. Самые главные, самые крутые это у нас вот. Это у нас получается Bluesila, VelaSpad, BSCPad и GameZone. Это лично для меня, но ну, это топчик, который даст хороший кссы для данного проекта. Ладно, идем далее. Что мы имеем далее? Далее у нас здесь новости. То есть, можете залетать, следить за новостями, обновлениями по данному проекту. Соответственно, давайте зайдем да, там частично то, что мы уже имеем, чтобы увидеть в данной игре. Здесь кратко описывается, как это будет проходить, там, ПВП, ПВЕ, как будут идти замесы, мини-дорожная, скажем так, карта. Ага, ну, это как бы такое идем дальше заходим и сюда я уже создал для себя профиль сейчас я уже как говорится жду полноценного старта чтобы здесь говорится зайти из двух ног и как можно быстрее пойметь приобрести данные там всякие нефтишки разных персонажей потому что на старте как всегда говорится кто первый зашел того и у нас То есть на этом этапе мы можем сделать хорошие очень деньги если зайти на Твиттер, Твиттер у нас, в принципе, там 19 тысяч человек. Залетайте сюда, следите за новостями, за обновлениями. И в Телеграме точно так же у нас ну, более 21 тысячи человек. Я думаю, сейчас после запуска у нас опять же будут хорошие листинги. Сразу же социальные сети взлетят довольно-таки серьезно. И после этого мы сможем сделать хорошие иксы. Так что, ребята, такой вот проект. В общем...